один Добряков, приветствую вас. Всем доброе утро, друзья. О, Леха, привет. Привет, Леха. Брать, как? Алло. Как ты? Как ты? ты? ты? Наговорил? Нет или или молчи. Я говорю, говорю, говорю. Ты меня не слышишь? Я не слышу тебя. Сейчас подожди еще раз на деле. Еще раз. Сейчас еще раз. Слышно теперь? Да. Ну как ты? Блин, вот это за у тебя Потихоньку. Как и Лёка. Как? Ты? Блин, что-то со связью. Я не понимаю. Или ты едешь, там у тебя плохо, или я сижу, блядь. Москва, понятно. Москва, старик. Я еду в пробки просто. Тоннель. Я понял. Ты, да. Как? Покажи за окном погоду. За окном погоду покажи. Природу покажи. Как... Природу, Погода? природу покажи. Да, да, да, да. да. А я в кафешке пока. Мы сейчас будем на природе скоро. Пока, блядь, просто вот так. Старик, вот Не это зеленый. А? Хотя бы зеленый, хотя бы зеленый листик покажи какой-то. Да, ну, вот. Ты вот. могу так сидеть. Ты в Москву когда? Послезавтра. А, все у тебя? А я думаю, что ты грустный такой, это возвращение. Да. Yes, yes. Ты как? Ну, заезжай. Заезжай в гости. Мы с тобой хоть вот так увиделись, да? Я жду тебя в гости. Ты приедь просто. И так, все. На... Я, я свое лицо уже yeah. держу, yeah. видишь? Yeah. Yeah. Приезжай. Yeah. Yeah. Сколько напрашивать тебя. Не, ну я понимаю, ты... Ты как бы вообще, ты молодец, я пиздец, как рад вообще всему, что у тебя происходит. Это взаимобрат. Взаимобрат. Только последний происходит, ты Я понял, что это не очень шутка, слышишь? Рад зачем того, что у тебя происходит, а потом вспомнили. Я хотел сказать, что тоже рад за все, что у тебя происходит, но вспомни, что тебе люлей наваляли. Это будет звучать не очень. Ты что, мне показываешь, я при чем? Ну давай, приезжай, повитаем, Серев. Приезжай, повитаемся. Да, я, я бля, очень хочу, я соскучился по тебе, старик пиздец. Я тоже. Обнимаю. Все, последних дней хорошего докати. Обнимаю, куда. Давай, Обнимаю. спасибо, дорогой. Давай, до связи. Такая вот история. Блин, как чтоб нету ни снега в Москве ничего. Если бы такая была зима, этого было просто супер, посмотрите, просто сухо, бесконечно сухо. О, опять возвращаемся. Так, сейчас мы посмотрим, кто еще с вами на связи. Всем привет. привет. Всем, всем, кто не, не в курсе истории, Кричащими, кричащими <смех> Добряков <смех> <В> Сао <-Манешма. смех> С этими кричащими Роликами, которые записывают, это Просто диалог Ответ, ответ ответ Шершин Кто не в курсе, кто такой Шершин Посмотрите в ленте, там есть ролик Потому что сегодня Шершин Должен ответить И... Потому что Шершин не оставит это Просто так, без внимания Такой выпад про театр кукол в голове там -то, что -то, что -то. это будет просто разъед. так что я его всех обнимаю всем хорошего дня я на голосе все обнимаю пока